Всем привет! Стоило только упомянуть о том самом Warface 2013-14 года, вспомнив про значок царя горы. Так меня реально понесло, я много-много вспомнил. Сегодня ролик будет скорее, знаете, такой ностальгический. Расскажу свою историю и попытаюсь сравнить игроков раньше, старый Warface и игроков сейчас. Наверное, речь пойдет скорее о новичках, потому что мы все раньше только начинали разбираться в этой игре. Это было очень интересно. Лично я пришел в игру в 2013 -м. Вот такая нашивка может это подтвердить 19 февраля 2013 -го года. Это было мое самое первое достижение варфейсе, то есть прохождение с ложки без смертей. Тогда я играл Повья, и очень часто, между прочим, я начал именно с этого. Ну, в принципе, как и многие другие в то время, это было ново, это было круто. Пробовали крутить и Джигернаута, вроде все получалось. Потом у Ромбиков, представляете, трехрамбовые пацаны, мы у них учились крутить Грома. И вообще звания варфейсе тогда реально ценились. Уже трехрамбовые парни выглядели какими-то прокачанными, уже более опытными игроками. Вот реально вам скажу, что уж было говорить про ежиков, а тем более про птичек, которых было вообще очень очень-очень мало. И мы встречали, да. Но удивительно это было настолько, если бы сейчас мы увидели сотый ран, которого даже нету в игре. Это было просто нереально. И еще, знаете, что свой аккаунт я создавал, по-моему, с десятой попытки. Так и не выбив Дигл с 10 тысяч варбаксов, которые давались на старте. Многие, я уверен, делали также же. Скручивали 10к варбаксов на какую-то пушку. И если им не выпадало, просто пересоздавали персонажа лайк, если помнишь это время. Но если говорить про Дигл, он тогда реально был самым желанным пистолетом, наверное, среди всех абсолютно оружий. Потому что он превращал медика снайперы на любой повешке то есть ты мог любую пробку затащить в одного. это было действительно просто невероятно и, кстати пробки казались намного сложнее чем сейчас да давайте сделаем так возьмем нубаса того времени 2013 это первый ранг и нубаса сегодня и попробуем их сравнить но несомненно раньше в начале было гораздо хуже потому что давали 10 тысяч варбаксов да это плюс но все остальное, никакого доната совершенно никто не мог получить на халяву. Единственным вариантом было это прокачивать реферала но блин, кто бы вам об этом сказал тогда? Да если честно, вообще не стали бы вы этим заморачиваться, потому что игра казалась настолько интересной, что даже без доната можно было играть с удовольствием. Это было начало, и тогда за ежедневные входы в игру давали такой вот комплект, за седьмой день был брейнджилет арма, он был самым ценным в этом списке. И это не то, что сейчас, потому что теперь донат дают как за ежедневные входы, так и за повышение рангов, чего раньше не было. Да, донат в магазине был, его крутили некоторые, но играть с ним было куда сложнее, чем сейчас, потому что комнаты были созданы на паблике, не побегаешь, тебя просто кикали хосты созданных комнат, единственным вариантом было, конечно, прятать всего, ставить другой класс и уже во время игры, конечно, менять, не то что сейчас, потому что с донатом играет практически каждый, боже, что произошло с игрой за это время, да, это был 2013, таких ссылок специальных для регистрации, конечно, не было, были только рефералки, где вас могла ждать только халявная випка на 3 дня, а сейчас все изменилось. Боевое снаряжение полный комплект, причем сразу после регистрации, это вторая ссылочка под этим видео. Ну а первая дает золотой кейс и АК-103 сразу после регистрации, то есть вы будете квадратиком с АК-103 прямо с самого начала. И ну третий вариант получить вип-ускоритель и оружие неон, это третья ссылка в описании. Конечно оценивайте видео, смотрите следующий ролик справа и пишите комментарии. Всем пока!